Хочешь, теперь расскажу я под сводом небес Вечно сказку о нас Может быть, жили с тобой мы на этой земле Тысячу раз Выбрали мы этот путь, чтобы снова найти Самих себя так и плывем. Ты улыбнешься и сонная спросишь меня а что же потом за рассветом и закатом? Станем мы с тобой звездопадом, звездопадом. Станем мы за падениями и за взлетами. Станем мы с тобой звездочетами, звездочетами. Сошли, но ты знаешь, расчеты верны И нас прибьет к берегам Снова как волны бежим Все мы разделены в один океан Время прочтет нас с тобой, отражая, как сон Свет в синей воде Даже у жизни есть призрачный свой горизонт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 Станем мы с тобой звездочетами Звездочетами Станем мы За рассветом и закатом Станем мы с тобой звездопадом Звездопадом Станем мы Спасибо, друзья.